всем привет в этом видео я расскажу как собрать из ксенонового блока розжига преобразователь 12 220 вольт данный преобразователь может собрать практически любой человек даже не имеющий навыков и познаний в электрике и радиоэлектронике в последнее время на замену автомобильному ксенону приходит светодиодное оборудование и постепенно эти ксеноновые блоки розжига становятся невостребованными итак для того чтобы нам собрать преобразователь из ксенонового блока потребуется непосредственно сам синонового блок розжига вот такого типа то есть тут к нему еще идет отдельно повышающий дополнительно повышающий трансформатор здесь мы видим низковольтный вход помеченный красным цветом и черный выход высоковольтный который идет уже на повышающий трансформатор с высоковольтными выходами которые в свою очередь идут на синоновую лампу имеются также синоновые блоки вот такого типа вот мы видим здесь низковольтный вход и высоковольтный выход на ксеноновую лампу такие блоки тоже можно задействовать но придется тогда разбирать сам блок внутри он весь в изоляции все это дело придется расковыривать извлекать повышающий трансформатор который находится внутри в общем уже придется заморочить с блоками до вот такого типа вообще делать ничего не нужно просто отрезаем вот эту часть вот здесь видно черный и красный провод этот черный и красный провода зачищаем и подключаем к розетке 220 вольт. Это у нас будет выход. Я задействовал вот такой старый удлинитель с тремя розетками. То есть отрезал вилку, свободные два конца от удлинителя подключаем к двум проводам черный и красный соединяем их вместе полярность подключения при этом не имеет значения ну и соответственно к низковольтному входу тоже отрезаем все ненужное красного нас плюс черный минус эти провода мы подключаем к аккумулятору сюда припаял вот такие крокодильчики и теперь осталось только подключить преобразователь к аккумулятору мощность преобразователя составляет 35 ватт ну, как правило, все эти блоки 35 ваттные. На выходе мы имеем что-то в районе 230. -ти вольт напряжение высокочастотное поэтому замерить просто тестером его не получится нужно будет делать дополнительный выпрямитель поэтому на данный момент у меня его нет и сразу скажу что от данного преобразователя можно запитывать какие-то любые пассивные нагрузки лампы накаливания энергосберегающие лампы э различные импульсные зарядные устройства блоки питания импульсные тот же ноутбук ну и так далее соответственно устройство с сетевым трансформатором или какие-то электродвигатели уже подключать нельзя то есть в итоге у нас получился вот такой компактный преобразователь с удлинителем давайте подключим наш преобразователь к аккумулятору и потестируем аккумулятор правда немного уже подсел но думаю этого для теста будет достаточно подключили и первое что мы подключим лампу накаливания но ну, это лампа накаливания 60 ватт то есть два раза превышают мощность выдаваемую преобразователь. Как мы видим, для 35 ватт накал нормальный. Но теперь давайте подключим вот этот ночник. Здесь у нас обычная энергосберегайка, ну и зарядное устройство для смартфона, собственно сам смартфон. Подключаем преобразователь. подключаем ночник так и подключаем зарядное устройство все зарядка у нас пошла как мы видим, все работает. Также в дополнение можно подключить и ноутбук. Думаю, такой компактный преобразователь вполне может пригодиться где-то на природе. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.